Большое спасибо. Здравствуйте, дорогие коллеги. Большое спасибо Замира Ахмедовна за то, что пригласили на такую интересную сессию. И поскольку вы возглавляете вот отделение опухоли головы и шеи, то есть хотелось бы рассказать о каких-то таких тонких нюансах при лечении болевого синдрома этой локализации. Ну, первое, хотелось бы сказать, что болевой синдром – это определение его уже давным-давно дано, Дано. это неприятные чувства, эмоциональные ощущения, связанные с действием или возможным повреждением ткани, или в терминах такого повреждения – я хочу подчеркнуть, что это мы лечим альгологи, лечим чувства и эмоции, что очень важно вот, получить информацию от пациента, которую он нам должен написать. Поэтому здесь есть, учитывая особенность локализации, иногда пациент не может говорить, поэтому, конечно, здесь мы прибегаем к опросникам. Если не может, то сами тогда начинаем ему подсказывать какие-то вот вещи, которые нас интересуют. Ну, и хотелось бы подчеркнуть, что острая боль переходит через 3-6 месяцев уже в хроническую болезнь, поэтому, как можно раньше, нужно начинать болевой синдром. Но что касается анатомически, то это у нас трехнейронная нервная система. Первое, вот болевой синдром, как правило, всегда будет затрагивать, практически всегда, это наши ноцицепторы, что является, что называется этим процессом транотрансдукции, Затем по волокнам идет, то есть трансмиссия, затем переключение идет по различным нейронам в, рогах, в задних рогах спинного мозга, что называется, модуляцией, и уже в дальнейшем идет в головной мозг перцепция, механизм называется. И у нас еще есть так называемая наша внутренняя антиноцептивная система. И хочу подчеркнуть, что вот на всех этих этапах передачи боли у нас есть огромное количество препаратов, на которые мы, собственно, можем воздействовать. Поэтому вот из всего этого вот огромного количества препаратов я бы хотела вам подсказать, как все-таки ну, более быстро и локально подобрать противоболевую терапию. Вот, учитывая такую анатомическую особенность, то есть это ноцептивное поражение кожное, нейропатическое, это когда уже вот структуры центральных нервных волокон уже поражаются или каким-то образом сдавливается опухолью или еще там что-то происходит на фоне химиотерапии, лучевой терапии, в этой ситуации будет боль называться нейропатической И смяжитый механизм более, когда присутствует и та, и другая, это вот такая самая простейшая легкая классификация, которая при работе очень помогает. Ну, психогенная боль – это когда человек просто э, э, испытывает, родственник болеет, у него он э, испытывает определенную канцерофобию. Еще в 1986 году была в Всемирной организации здравоохранения предложена такая трехступенчатая обезболивающая система. То есть мы, когда слабая боль, мы назначаем ненаркотические наркотические плюс адъюванты. Затем боль усиливается, мы начинаем слабый опиат, также включается, обратите внимание, переходит не наркотический, аналгетик, может перейти, адъюванты. И уже переходим к более сильному анальгетику, когда раньше это было слабый опиат, это был травмодолы. Это был кадеин, сейчас сильный опиат был только, только морфин. Поэтому, конечно, сейчас немножко все это поменялось. И современным... современным... Таким механизмом обезболивания предложена вот та же трехступенчатая система, но если вы обратите внимание, препараты, которые мы лечим сильную, вот боль сильной интенсивности, то они уже в малых дозах мы можем совершенно спокойно назначать и при умеренном болевом синдроме вот, на второй еще ступени, но дозировки, естественно, редуцируются, это, то есть значительно меньше они. Поэтому, знаете, вот леча синдромы, синдром, когда отсутствует у вас достаточно количество времени, потому что у нас в кабинете это около полутора, от часа до полутора часов мы занимаемся с этим пациентом, но если тоже вот в, и, и порой и этого не хватает, поэтому в этой ситуации мы обычно всегда говорим о том, что, пожалуйста, вот в первую очередь выясните, нет ли нейропатического компонента, не затронули ли вот эти структуры, а, такие уже центральные, а вот голова и шея, это очень близко, там, ноццепторы у нас практически везде, а вот, вот эти структуры задеты или нет, почему это очень важно, знать, задеты они или нет каким-то образом, чем опухоль там, или, или лучевой терапии, А вот, для того, чтобы сразу включить те препараты, которые будут компенсировать и подавлять вот этот болевой синдром. Значит, это и называется такой нейропатический компонент, который вот с этого мы и начинаем, чтобы раз сразу выяснить, и уже дальше приступать, понимая, что эти препараты мы должны будем включить. Сюда входят антиконвульсанты, антидепрессанты, местные анестетики, опиатные анальгетики. Но что касается такой вот, когда нету, отсутствует нейропатического компонента, просто ноуцептивная боль, мы, как правило, используем нестероидные противовоспалительные препараты и э, опиаты, о которых мы, собственно, уже и говорили. А вот распознать, если лет вот этот вот нейропатический компонент вот в этой боли, это, конечно, нужны такие вербальные дискрипты. Поэтому пациент порой сидит и спрашиваешь, как у вас болит? Слово как является таким ключевым. Но иногда трудно пациенту подобрать это слово, поэтому мы быстро предлагаем ему нет ли они менее жжет, печет, грызет, кусает. То есть это яркое описание боли, в отличие от ноцептивной, которую он будет говорить, ну да, тянет. Поэтому вот в этой ситуации он, в нашей голове ольголога мы понимаем уже, что мы будем подключать препараты, которые необходимы для оккупирования нейропатического компонента. В этой ситуации существует ДН-4 опросник, он очень простой, всего 10 вопросов, вот если пациента трудно говорит, поэтому все те, все те слова, которые я только что вам говорила, жжет, печет, грызет, кусает, они присутствуют здесь. Поэтому если 4 ответа будут да, то это будет, да, у него присутствует нейропатический компонент, мы уже должны сразу включать те препараты, которые будут ее купировать. Итак, мы оценили, какая это боль нацептивная, или есть там компонент нейропатической боли, а дальше мы должны ее оценить по ее интенсивности, как же лечить эту боль. Поэтому существует масса-масса всяких, всяких опросников. Существует для детей, мы пользуемся 10 болевой системой, 0 это не болит, я говорю пациенту, 10 это крик. Где вы сейчас? Очень важно определить, вот на момент осмотра, где вы сейчас? Определить, пожалуйста, вот, уровень вашего болевого синдрома one. Значит, вот посмотрите, я просто хочу вам показать, как их много. Пожалуйста, пользуйтесь любой, который вы хотите. Поэтому, определив интенсивность болевого синдрома сейчас, можете спросить у пациента, а что вы принимали перед приходом сюда? Поэтому пациент вам может описать о том, что вот я принял такое-то количество таблеток, например, он принял 5 таблеток тромодола, что превышает сущную дозировку, но при этом он елозит и при этом говорит, что у меня практически не болит. То есть, поэтому ты понимаешь, что здесь недооценка болевого синдрома, потому что мы лечим эмоции, поэтому понимаешь, что здесь ну, в Второе, у онкологических пациентов есть очень большой страх перед наркотическими аналогетиками, имейте это в виду. Поэтому в этой ситуации ты уже понимаешь, кто перед тобой сидит. Итак, основные принципы более, вот, основные все принципы для любой локализации – это, конечно, через рот, неинвазивные, то есть как можно меньше каких-то вот инъекционных и травмирующих факторов. По часам очень важные, по восходящей. Конечно, вот что касаемо сегодняшней локализации голова и шеи, это индивидуально к вниманиям и деталям. То есть больной не глотает, например, знаете, больной истощенный. Сейчас мы будем об этом говорить. Поэтому здесь есть особенность назначения препаратов. Значит, ну теперь немножко быстро по препаратам. То есть существуют МПВС, которыми мы очень много пользуемся. Это селективные, не селективные. То есть вы все их прекрасно знаете. Поэтому имеется в виду, если есть какие-то проблемы с желудком, то есть назначаем, естественно, селективные в отношении циклоксигеназы-2. То есть это целикоксибы. Но если есть кардиологические проблемы, то, конечно, мы не назначаем, например, тот же целикоксиб. Мы знаем о трамадоле, а его суточной дозировке 400 мг, иногда подташнивает, но может легко сочетаться с препаратами, которые снимают тошноту например, церукалом, и в, в течение некоторого времени адаптации хорошо переносится препарат. Короткого действия, 4 часа он работает. Это составляющий препарат. Есть еще такой золдиар, который, значит, который сочетается с парацетамолом. Хотела еще, простите, сказать, что у трамадола есть инъекционная форма, есть таблетированная, капсулированная форма. К сожалению, сейчас почему-то не выпускают свечевую форму. Неплохо очень работала но, к сожалению, ее нет. Значит, новый препарат, полексия, это пентадол. То есть, это слабый агонист, опиоидных мю-рецепторов он подавляет обратный захват норадреналина. Простите, ошибка, там серотонина нет. Значит, хороший препарат. Есть определенное правило трех дней. Начинаем с 50 мг, три дня, через три дня не хватает дозы на 100 мг, через три дня увеличиваем 150 мг, и так можем дойти до 500 мг. Если пациент принимает уже 400 мг в сутки тромодолу, можем легко перейти на полексию 100 мг два раза в сутки. Хороший препарат, который даже, знаете, порой не требует добавлять если есть нейропатический компонент, он очень хорошо вот купирует нейропатический компонент. Вот имейте это в виду. Таргин – тоже составляющий препарат. Кому его, в общем-то, рекомендуется начать? У тех, кого вот стойкие запоры, или нужно перейти с одного наркотика на другой, поэтому здесь присутствует налоксон, который, является, который профилактирует опиоид, зависимое вот это нарушение перистальтики, свойственно запором. Фентанил – трансдермальная форма, которая характерная, которая необходимо вот назначать пациентам с голова шеи, которые трудно глотают, например. Но, тем не менее, нужно иметь в виду, что если больной истощенный, в этой ситуации нужно забыть. Это жирорастворимые препараты. Значит, у него есть особенности. Он работает трое суток. Вот на третий сутки может такой провал быть, когда мы отклеиваем пластырь, наклеиваем, поэтому он 6 часов примерно концентрация падает, 6 часов концентрация увеличивается. Поэтому нужно иметь и понятие о прорывной боли. Вот, пожалуйста, для прорывной боли, если вы еще не очень подобрали вот эту трансдермальную форму, можно пользоваться проседолом короткого действия такой небольшой силы опять тоже хорош вот применение прорывной морфин морфин существует морфин существует в виде ампул короткого действия таблеток пролонгированного действия ртар таблетки и континус поэтому вот в этой ситуации конечно морфин хороший здесь мы можем немножко лавировать его применяет бопроксон защищенная форма тоже когда человек не может глотать мы можем также защищенную форму употреблять Значит, помните о том, что назначая наркотики, конечно, нужно обязательно назначать профилактику запоров. То есть, если больной водные ну, нарушение водного баланса, у нее, конечно, никакие бисокодилы здесь не пойдут. то Нужно помнить о том, что при, так называемом, сухом стуле, это, конечно, глицериновые свечи, может быть, семя конопли и прочее. То есть, с большим вниманием также назначают дюфалак и прочие препараты. Помните о том, что при каком-то замедленном пассаже, там, стенозе или еще что-то, они могут вызвать тоже большие сильные боли в животе, поэтому будьте внимательны. Хотела бы сказать, что сейчас вот сделала, сделала ассоциация хоспиной, хосписной помощи, замечательный калькулятор ротации пиатов. то есть вы можете скачать свой смартфон, смартфон и здесь вы можете вот при, прямо у постели больного, если вы понимаете, что нужно менять какой-то наркотический аналгетик или нужно рассчитать какую-то дозировку, здесь все есть, то есть великолепное изобретение. И вот эти препараты, которые применяют при, при при нейропатическом компоненте. Это при габолине, значит, это габапентины, это э, карбамазепимы и прочие. Эти препараты обладают таким седативным действием, поэтому и основной их принцип назначается титрование, этих дозировок, назначается первая встреча в ночное время, и так тихонько титрую, увеличивается эта дозировка. Применяется также при нейропатии это амитриптилин, очень микродоза, 100 мг в сутки и все, то есть начинается с 5 мг и также тетруется, тетруется, постепенно увеличивая, если нужно. Ликопластер-версатис, это лидокаинов пластырь который вот я хотела уточнить очень часто бывает нейропатический компонент при этой локализации поэтому иногда вот клеем просто вот рисунок при тоже в совокупе тоже можно добавить для лечения вот болевого синдрома все вот эти инвазивные вот в, именно при этой локализации они конечно имеют место быть они занимают свою нишу есть сейчас некоторые недоработки вот у нас просто для дальнейшего обслуживания вот всех этих препарат всех этих имплантированных помп шейный отдел достаточно тяжело вот ставить вот такие катетеры эпидуральные катетеры но тем не менее все эти блокады это будут занимать свою нишу они будут работать и все это внедряется работается и делается Итак, какие же особенности вот при локализации голова шеи учитывая все вот такой массив препаратов первое что мы видим очень часто нарушение глотания поэтому в этой ситуации мы часто используем внутривенную аналгезию то есть мы часто пользуемся помпами морфиновыми то есть мы например пациента у нас поскольку у нас проходят все-таки специальное лечение, поэтому в этой ситуации, например, идет химиотерапия. Ну, учитывая, что ранее принимал пациент, мы можем увидеть, что нужно как-то увеличить вот, количество обезболивающих препаратов. Можем поставить помпу, и вот на фоне химиотерапии, на фоне вот этого суточного введения морфина, болевой синдром купируется, сама химия купируется, легко уходим от этого. И поэтому вот дальше мы очень любим вот эту внутривенную анестезию и пользуемся ей. Сейчас существует, если это больной длительно, длительно, длительно лечится, например, в хоспитах, Службе, то В этой ситуации внутривенно достаточно существуют и шприцевые перфузоры, и помпы для проведения вот химиотерапии. Мы пользуемся и суточными, и двухсуточными. Поэтому вот, пожалуйста, первое, нарушение глотания внутривенное. Второе, трансдермальная форма. Трансдермальная форма, сразу оговорюсь, при дефиците питания трансдермальная форма в этой ситуации, конечно, не показана, потому что это жирорастворимый препарат, поэтому или ищем место, где есть все-таки жирок для того, чтобы вот та дозировка работала, которую мы хотим, или мы не прибегаем к Поэтому второе, нарушение глотания, подъязычная форма, введение подъязычная форма, как я говорил, уже просидол, бупраксан и введение анальгетиков в зонд, если, например, дефицит питания, стоит зонд, больной не глотает. Знаете, здесь, наверное, могут задать вопрос, а какие же препараты можно туда вводить или нет. Спрашивались в аннотациях, нигде мы не нашли ответа, но связались с фармакологами, и в этой ситуации фармакологи говорили о том, что если нет у данного препарата кишечно-растворимой оболочки, то, в принципе, можно растволочь этот препарат и ввести в зонт. Вот таков мой будет ответ. Знаете, существует такая совместимость растворов. Я это посодействовала у московских коллег. Вот, значит, в хосписи они это используют. То есть мы не так часто этим пользуемся, но, тем не менее, если вы хотите длительное введение там тромодола, еще как, то есть можно ли сочетать одно с другим, чтобы не вводить это на болюсно, в виде, вот, в других каких-то э, другой форме ведения, значит, и также особенность вот голова шея, как мы еще раз говорим истощение подкожного жира, поэтому еще раз подчеркиваю, то есть трансдермальная форма бывает малоэффективна, будьте, э, в, будьте внимательны к этому, э, значит, э, ой, простите, э, значит, э, дальше э, очень часто при этой локализации проводятся курсы лучевой терапии, поэтому, конечно, про, про вот эти все это все, по, по, происходит повреждение микроциркуляторного русла, поэтому чтобы немножко вот как-то его улучшить состояние вот этих рубцовых изменений, вводим в терапию солодоксид, трентал, пентоксифилин. И обязательно осматривая ротовую полость, когда занимаетесь альгологией, мы осматриваем тщательно это, нужно ли или нет прибегать к антибактериальной терапии, потому, поэтому, потому что можно, не осматривая ротовую полость, назначить противоболевую терапию, а, например, просто проведя вот санацию ротовой полости, и болевой синдром значительно купируется. Большое спасибо за внимание. Вопросы?